Затем вы возвращаетесь к нам в офис, мы готовим документы на право собственности автомобиля и документы для ГАИ. Поздравляем! Вы счастливый обладатель автомобиля. Обращайтесь в автосалон Автолайн и вы гарантированно получите самые выгодные условия по автокредитованию. Звоните прямо сейчас по указанному номеру.